Всем привет нашим людям! Сегодня мы снова в поисках древностей Ходим по одному историческому древнему месту Жара 35-40 градусов Не знаю, останемся мы живы Запишем ли мы это видео Но, знаете, мы все-таки попытались хотя бы как-то Пожалуй, запишем для вас один сигнал Здесь их было много сначала даже советы. Банки. Банки гнилые. Сейчас хороший сигнал постараемся выкопать что-нибудь интересное. О! И сколько. берем с запасом чтобы не испортить находку Тонкий вообще сигнал. Это монета, ребята. Это монета. Это хорошая монета. Пула? Пула, да. Кстати, что хорошо. Что да, смотри, как пула. Пул. Ты, ты серьезно? Да, пула, пул, ребята. Смотри-ка. Первая пула, которая да. поставляет ли медная. Красавица какая. Слушай, правда, здесь охран хороший. Да. Неожиданно, неожиданно. После банок советских. Ну Талелль. зачет. Да. Класс, ребятки. So, Игла. Ординская. Ай, как она. да, для кожи. Угу. Для шитья. Хорошая находка. Не знаю, это, что такое. Смотри. Да, скорее всего. Вот она. Опаньки. Целенькая, смотри-ка. ты обломал, по-моему. Нет, ничего не обломал. Ну, да. О! Тогда это не подкова, это точно это набойка, да. Ой, красавица какая. Хорошенькая, старенькая. Вот это уже классно охотка. Видишь? Видно, нет? Конечно, видно. Что это? Занючу, салта прошу. Ого, а, нет, снимать можно. Аккуратно, сейчас. сейчас Ой, очень аккуратно. Вот. Если это того стоит, ничего, ну, ты знаешь. Ну, не знаю. Ножик похудел. Как ее выкормить? Скажи мне. Ну так отлично. Или в камню. Ты. смотри, Блин, я его сломал Не, не сломал Сломал Ножик был Ну, такие сигналы лучше копать Вручную Ну, по крайней мере, постараться Может быть, на поверхности Находка Очень хороший перелив Очень даже, может, вкусная какая-то быть О Показ 25. Блин, не поверишь, что я нашел. Пробка? Нет. В этом лесу найти такую находку, ну, это... Совет. Ходячка. Нет, смотри. Серьезно. Да, это действительно очень удивительно найти здесь пуговку армейскую. Причем очень хорошо сохранённую. Походу нож. Ножик целый. Обалдеть. Вот это да. Блин. Круто. Смотри. Ну наконец Гвоздики Да. А это точно гвоздики? Гвоздики. Здесь видать ручка какая-то была видимо. Нет, старый нож. Ты посмотри. Обалдеть. Вот это да, хазарский нож. Точно? Да. Точно. Обалдеть вообще. Вот это древность. Вот это вообще такое. Так аккуратно я вытаскивал. Тот-то я поломал. Больше. Ой, даже гвоздики. Да, помню, больше не буду совершать эти ошибки. Он да. Он такой тоненький. Ой, да, красавец. Сегодня коп ножам, походу. Такой вот сигнал бум-бум, трям-трям по всей поверхности, по этой вот просто, вот он лежит, смотри. Я его даже еще не трогал. Опять да, походу. Тоже какой-то другой ножик. Да, опять ножик. Смотри-ка. Ой, точно. Это тоже хазар Да. Да? Да. Как-то звучит уверенно. Не хазар муштар, да. Да? Да. Чуть-чуть я на него шоп. Арбузки, вот, скорее всего. Да. Вот да. Маленькая другой, видишь, чуть-чуть. Да, они такие тоненькие, настолько острые, угу. он... до сих пор можно резать.